Здравствуйте, друзья. Завтра 1 июня, День защиты детей. И неудивительно, что мы подняли эту тему. Я Некрасов Анатолий, писатель, психолог. Многие читали книгу, наверное, «Материнская любовь» и другие мои книги. Всего их более 40, так что есть вероятность, что кто-то что-то прочитал. Так что примерно представляете мое творчество, понимаете, о чем я пишу. Да, я больше пишу об отношениях мужчины и женщины, семьи, но также касающиеся других социальных вопросов, родовых отношений и так далее. Ну и тема детей, естественно, она в моем творчестве тоже присутствует, потому что я всю жизнь с детьми, начиная с 21 года, когда родилась моя первая дочь, и потом уже у меня всего их Семь детей, семь внуков, два правнука, мне в этом году юбилей, 70 лет. Поэтому тема детей, согласитесь, сопровождала меня уже 50 лет, моих детей. 50 лет я общаюсь со своими детьми в разной форме, в разном состоянии, в разной интерпретации нашего общения с разными результатами, естественно, потому что жизнь большая, богатая, самыми разными э, своими проявлениями. Э, были и напряженные отношения, ну, то есть весь спектр отношений, которые у меня э, были по жизни. У меня одна приемная дочь, которую я принял, ей было три года, и это тоже отдельная история. То есть я сумел построить с ней такие отношения, что она в конце уже нашего общения, ее юношеского, то есть когда ей исполнилось 18 лет, она сходила, поменяла паспорт, и принесла, и сказала, не, нас не предупредила, а показала уже готовое свое решение. В паспорте была записана и моя фамилия, и мое отчество, она взяла и мою фамилию, и мое отчество, я считаю это большим достижением отца, когда дочь приняла такую форму выражения благодарности отцу. Так что опыт общения с детьми достаточно богатый. Одна дочь меня довольно долго не признавала мои все творческие успехи, ну и так далее. Другая дочь, наоборот... Но тоже, да, через непризнание сначала, я никому не навязывал, никого не заставлял там читать свои книги. Тем не менее, постепенно, вот одна дочь сейчас моя помощница, одна из помощниц в Академии, Международной Академии Естествознания, преподаватель. Сейчас она стала проректором этой Академии. То есть она совершенно без протеже, наоборот, она все время со мной в пику <смех> то есть чисто на собственном опыте на собственных знаниях на собственном состоянии она вот пришла к такому совместному сотрудничеству, хотя тоже в не признавала ну и сегодня уже и дочь еще одна которая вообще далеко была от моего творчества и шла своей дорогой но жизнь ее развернуло, позволила посмотреть на все более глубоко, более объемно. И она увидела истину в том, что я говорил, то, что я пишу. И тоже, в общем-то, идет в этом направлении. Так что общение с детьми у меня большое, богатое, самое разное на всех этапах жизни. Хочу сразу сказать, что вот есть такое понятие там. 14-13 лет, что это трудный возраст. На самом деле, особо трудного возраста я не заметил среди своих детей. Это тоже показатель, потому что я считаю, трудный возраст это возникает тогда, когда родители не умеют построить отношения, правильные отношения со своими детьми. Сейчас дети вообще уникальные приходят. С каждым годом их энергетическая наполненность их, осознанность, их ресурсы намного выше, чем наши. То есть это поколение действительно далеко шагнуло вперед. Я это смотрю по своей младшей дочери, ей 6 лет, и она мне преподает очень интересные уроки. Это тоже учитель в хорошем смысле, мы дружим. В декабре месяце мы с ней вдвоем провели целый месяц, мы даже полтора месяца, да, мы слетали с ней на Алтай вдвоем, так получилось, мама была занята, и мы на Алтай сначала вдвоем, а потом сразу же в круиз через Атлантику на корабле вдвоем сплавали до Доминикана, там побыли немного и только к Новому году вернулись. Вот такое полуторамесячное путешествие с пятилетней дочерью было. И тоже, я хочу сказать, что тоже очень гармонично. Мы с ней не ссорились и очень классно провели время. Это тоже показатель, потому что для меня это тоже был определенный урок. Не просто при моей занятости и включенности во все, что происходит в мире. Еще вот общение с дочерью глубокое было. Тем не менее... Мы очень хорошо с ней подружились, и я раскрыл еще какие-то грани своего отцовства. Вот сегодня об отцовстве я и буду вам говорить из первых рук. Как я уже показал, в моей жизни большой спектр взаимодействия с детьми, очень большой. Ну и, конечно же, надо учесть еще большой круг общения по этому вопросу с родителями и с детьми, ну, как профессионала психолог Я практикующий психолог, и поэтому на консультациях, естественно, естественно, почти на каждый возникает, но две трети это точно, возникает вопрос о, детей, о детях. Или даже с приходит, приходят, то есть главный вопрос для них приходят, что это дети. Я, правда, сразу выстраиваю другую композицию что давайте начнем с вас, а потом о детях. Ну и в конце концов, действительно, много удается решить. Многим семьям э, помог я э, решить свои задачи. Кроме того, вот я упомянул о нашей академии. Этой академии уже 14 лет. Мы готовим по-настоящему счастливые семьи, счастливых людей. Не только готовим тех, кто вступает э, в семью, это, конечно, лучший вариант, самый легкий. подготовившись, они очень э, могут э, качественную создать семью. Но и те семьи, которые в процессе уже жизни претерпели самые разные проблемы и в конце концов вот, доходят до нас. Один из них, а еще лучше, если двое, проходят эту э, академию, это 10 месяцев онлайн обучения, сопровождает преподаватель. И на выходе гарантированно счастливая семья. Гарантированно. То есть мы уже за 14 лет имеем право возможность так сказать. Гарантированно счастливые люди выходят. У нас так и называется это. Мы готовим гвардию счастливых людей. То есть вот такой, это тоже мой опыт. И конечно он во многом изложен в книгах. Кто читал мои книги, тот знает, что я об этом говорю, и, да и по книгам видно, я пишу только о том, что прожито, то, что проверено, то, что работает эффективно, наглядно и с минимальными затратами. Я стараюсь применять и дарить другим очень простые практики, простые упражнения, простые пути достижения цели. Как это удается? Это есть, есть тоже такие инструменты. Например, я в консультациях, в консультациях провожу, используя очень важный такой свой дар, можно сказать. И поэтому мои консультации проходят только один раз. Я провожу только одну консультацию. И, допустим, за два часа я могу выстроить Помочь человеку увидеть всю его композицию жизни, увидеть путь, дать инструменты. Иногда даже прямо под запись, говорю, записывайте, потому что если вижу человек если в чем-то сомневается или что-то, записывайте вот по пунктам. Раз, раз, раз, И больше ко мне не возвращайтесь, то есть ко мне не нужно, я вам дал все. Анализ, причины, пути решения задач, инструменты, вперед. И у секретаря даже такое указание. Меньше чем через три месяца человека повторно ко мне не записывать. А если уже он появился через три месяца, то надо спросить, а какие изменения произошли в жизни. Если он говорит, ой, да там что-то не получается, у меня я что-то не вижу, это это все не совсем отвечает моим там каким-то представлениям, тогда стоп, извините. Вы, еще, вы не выполнили то, что вам было сказано. Э, таким образом, вот, работая э, еще и в психологической практике, я тему отцовства исследовал, естественно, очень и очень глубоко. Много общаюсь с мужчинами. С мужчинами у меня отдельный разговор. Женщины, правда, на меня часто обижаются. То, что говорят, я, мол, мужчин защищаю. Ничего подобного, э, э, милые женщины. Я с мужчинами разговариваю очень жестко и определенно. Знаете, по-мужски. Потому что чувствую, что они, если пришли ко мне, то это или под большим, с большими усилиями от жены они пришли, то есть они больше могут не появиться. Поэтому я стараюсь за один раз вложить так, что он уже больше не будет по-другому думать на что-то ссылаться, э, какие-то объяснения находить, он поймет, что все в нем, и надо решать эту задачу конкретно. Ты творец, давай бери в руки лопату и копай. Э, вот поэтому, милые женщины, я очень люблю женщин, уважаю, ценю, и поэтому делаю все, чтобы они были счастливы. Это моя, моя миссия, моя главная задача, потому что я знаю, если женщины счастливы, то мир обязательно будет счастливым. А я как раз к этому и стремлюсь. Потому что я хочу жить в счастливом мире, в счастливой стране и на счастливой земле. Вот, вот такое вот небольшое вступление к этой важной теме, тема отца. Отцовство на самом деле по-настоящему понимается очень малым количеством людей. И в том объеме, в котором его нужно сейчас понимать, знают только те, кто познакомился с моим творчеством. По сути, вот то, что я э, говорю, практически никто в мире об этом не говорит. И это не говорит, о том, я не, нисколько не превышаю своим, э, как говорится, себя в этом, я просто это исследовал уже 30 лет эту тему. И знаю ее со всех сторон, как я уже сказал, и практика жизни большая, и э, теоретически тоже исследую около 30, 30 лет. Я начинал исследование этой темы, с еще работ философа русского философа Василия Васильевича Розанова, диссертацию писал на эту тему, и поэтому эта тема так и прошла вот через 30 лет через все 30 лет. Вот если кто меня слышал, вот, кстати, сегодня немножко упомянул, у меня сегодня был и, и прямой эфир с Милой Левчук, если потом можете заглянуть к ней на сайт и посмотреть его. Я там коротко упомянул эту тему, ну, коротко. А сегодня я вам здесь ее расскажу более глубоко и более обоснованно, чтобы у вас не, не осталось сомнений в том, что я о чем буду и рассказывать. Итак, отец. Дело в том, что э, общепринятое заблуждение говорит о том, что роль отца, в общем-то, в приходе детей на землю невысокая. Но, по сути, сами понимаете, только секс, и, по сути, дальше мужчина, в принципе, и вроде бы и не нужен. Ну, как не нужен? Он как добытчик, там, то, то, то. Он нужен, ну, и... Но, тем не менее, у большинства женщин представление о том, что приход ребенка, это чисто монополия женская. И мужчина здесь нужен только как осеменитель. Но, друзья мои, это глубочайшее заблуждение. Заблуждение, из-за которого вырастает огромное количество проблем. Огромное количество проблем. Я даже думаю, что Такое представление специально насаждают в головы для того, чтобы разделить мужчину и женщину, развести их по разные стороны ринга и заставить бороться. Потому что мужчина он не с этим не согласен, хотя доказать не может, что он имеет больше все-таки участия в этом процессе, а женщина монополизировала и она спокойно оперирует. Вот, смотри, я страдаю, я вынашиваю, я, у меня там то, другое, третье, какие-то боли, какие-то проблемы, там, ну и прочее, прочее, прочее. А, потом родыка, если бы ты родил, ты, ты бы понял, что это так, что это такое. В общем, вы знаете прекрасно все эти разговоры. Поэтому а, и, а потом, я ночью не сплю, я кормлю там и так далее. А ты что, в общем, эта тема приводит к тому, такая вот, такое понимание, неполное понимание роли отца, приводит к тому, что дети зачастую разводят дети, э, родителей. Разводят, то есть не укрепляют семью, укрепляют ответственность иногда. Но семью, любовь, отношения чаще всего разрушают. Чаще всего, именно так могу сказать. Потому что э, родился ребенок, и родители стали родителями. А больше родителями, а не мужем и женой. То есть мужско-женские их отношения уходят на второй план, а то и на третий, а то и на десятый. Между ними спит ребенок, и все, этот вопрос уже закрыт. Их мужские и женские отношения уже изредка, и в конце концов они переходят в братские отношения. то в лучшем случае, и под одной крышей живут родственники, или даже под одной крышей живут враги. Поэтому Или развод, конечно, как вариант. Все-таки более лучший. Так вот, и поэтому все идет из-за того, что в основе отношений мужчины и женщины, ни мужчины, ни женщины не понимают того, какую роль выполняет мужчина в этой ситуации, в этой теме прихода детей на землю. Друзья мои, это действительно уже истина. Это уже проверено мной Несколько лет я об этом молчал. Только прошлый год впервые я в книгах стал писать об этом. Вот три книги, которые вышли в прошлом году, то есть это одна, это Сильная женщина, Монтенегра и следующая, и следующая книга Пробуждение женщины. Сегодня читал, кстати, вот эти Монтенегра, Пробуждение женщины. И да, еще вышла голограмма, но это отдельная тема, я потом, может быть, о ней скажу. Вот эти три книги советую вам прочитать. Это потому, что они, они э, в последней, в этой цепочке моих э, 40 с лишним книг. То есть в них кветесенция всего. И там в коротком и э, таком мощном и простом варианте изложены многие мои вещи, в том числе и тема отцовства. Тема отцовства. Раньше я говорю, об этом не говорил. И сейчас вот на открытую аудиторию я начинаю об этом говорить все больше и больше, потому что эта тема принципиально должна быть осознана как можно глубже. Для того, чтобы убрать излишнее напряжение между мужчиной и женщиной. И убрать монополию женскую на ребенка. Милые женщины, это... И это не минус вам, если монополию уберете, а наоборот плюс. Потому что, имея монополию на ребенка, вы совершаете огромные ошибки и создаете огромные проблемы себе, детям, семье и обществу. Это действительно так. Нужны доказательства? Почитайте мои книги, вы увидите. Сегодня Коротко скажу о некоторых вещах, но в основном это нужно, конечно, поглубже погрузиться. Кто будет, вот заранее говорю, кто будет не согласен с этой, в общем-то, для многих шокирующей информацией, пожалуйста, не спешите отрицать, прочтите книги, изучите как следует и сделайте выводы. Я уверен, что после того, как вы прочтете, вы поймете, что я говорю истину. И эта истина проверена... Тысячекратно. Прежде чем выносить что-то к людям, я все проверяю на себе. Кстати, со своей дочерью это очень хорошо было проверено. Она мне четкий дала, четкую ситуацию создала, чтобы показать верность моего, моего вот этой, моей этой концепции о роли, мужчину. роли мужчин. Я об этом потом примере расскажу. Так вот, и вы потом все можете проверить на своей жизни, на окружающих людях и убедиться в том, что я действительно прав? Итак, начнем. Отец, начнем с того, что в природе все абсолютно гармонично. В природе не бывает дисгармонии. Вы сами знаете, из природа гармонична. Почему же вы считаете, что женщина при рождении ребенка, испытывает большой комплекс нагрузок. Это и беременность, это роды, и последующий год-два такого напряженного взаимоотношения с ребенком, кормление грудью и так далее, так далее, бессонные ночи. То есть, почему у нее вот такая нагрузка, а у мужчины такого нет? Дело в том, что у мужчины все, вся эта нагрузка женская, которая у женщины есть, а у него она распределена на всю жизнь. Начиная с 12 лет, мальчик, мальчик 12, ну вот 11-12 лет, 13 когда он становится мужчиной, начиная с этого возраста и до конца его жизни, в этой, здесь на земле, и даже когда он уйдет на тот свет, он продолжает нести определенную ответственность и определенные выполняет функции, в адрес своих детей, начиная с 12 своих лет. И даже уйдя на тот свет, он оттуда продолжает нести ответственность и помогает своим детям. То есть вот такой, вот у него распределенная нагрузка на все это, на всю жизнь и даже далее. А у женщины это концентрировано вот именно момент беременности, родов последующий вот это кормление, ну и потом, конечно, по жизни там э, мать переживает, там прочее, все это, да, но это уже не несет той э, сильной нагрузки, это только у нее в большей степени она там мешает уже своим детям, чем помогает, если у нее бзык на, по поводу детей. Избыточное материнское чувство, вы эту тему знаете, материнская любовь, Моя книга или Пута материнской любви. Кто не читал, прочтите обязательно. Вы избежите больших проблем. Обязательно прочтите. И обязательно дайте прочитать своим матерям. Обязательно. Это э, поможет вам тоже уйти от многих проблем. И своих детей избавить от проблем. Так вот. Начнем с 12 лет мальчика. Что значит, почему он с этого момента начинает... Нести эту ответственность за своих детей. Понимаете? Он еще вроде бы ребенок, но начинает нести ответственность за своих детей. Нет, он уже не ребенок. В 12 лет, там, ну, вот к моменту полового созревания, он уже становится мужчиной. Как и женщина, вы знаете, прекрасно, кто-кто вы знаете, что в определенный момент и день, и час вы становитесь женщиной. И это заметно, это видно. Я сейчас не буду говорить о том, как к этому относится и что из этого получается. Это отдельная тема. Вот. Но это момент становления женщины. С этого момента она может выходить замуж и даже рожать. И в древности 12-13, да, да, даже сейчас, некоторых народов в таком возрасте выходят замуж и рожают. А, так вот, это говорит о том, что она готовая женщина. Ну, готово, по крайней мере, физиологически. А мужчина вроде бы и незаметно. Да, у него в какой-то момент могут там усики появиться, там голос немножко забасит, там или еще что-то. А, Какие-то чисто внешние признаки. И то они появляются позже. А на самом деле у мужчины тоже гармоничная природа все это предусмотрела. Тоже в определенный день и час, день и час он становится мужчиной. Это, и это обязательное условие. Как и у женщины, так и мужчина в определенный день и час становятся, соответственно, женщиной и мужчиной. Что это значит? Дело в том, что женщина, она как материя, вам это известно, она материя, она отвечает за материю, она создает материальное тело ребенка. Духовное тело, энергетическое тело создает мужчина. Он приводит детей в жизнь. Именно мужчина, дух, приводит детей в жизнь. Он является лесенкой, по которой душа спускается к матери. Каким образом? А именно, вот смотрите, в этом возрасте, 12 лет, мужчины, ну точнее, состоявшего, рождается мужчина. У него, если у женщины образуется связь с землей, то есть кровь и прочее, то есть менструация, это связь с землей, то у мальчика в этот момент, в его момент духовного, который как бы как яркий маяк вспыхивает над ним, и он идет с ним, и на этот маяк, на этот, обратите внимание, на этот маяк приходят души будущих детей. Души будущих детей, они слетаются как бабочки на свет, это действительно так. Вот древние, э, средневековые художники рисовали копидонов там лук, стрелы, копидоны летают вокруг влюбленных. Это по сути об этом. Это аллегория об этом. То есть души будущих детей прилетают на этот факел, на этот маяк. И подбира... они прилетают по, э, по резонансу энергии. Опять говорю, в мире все очень гармонично. Все на энергиях. Я в прошлом занимался производством лазеров. Для меня энергия это вполне реальные, конкретные вещи. Я все исследую, прежде чем говорить такие вещи. Так вот, энергетически это так. Действительно, на этот, вот, на этот энергетический выплеск, по, их, по резонансу, прибывают те души, которые и обязаны прийти именно к этому будущему мужчине. И они приходят. И их может быть много. Вот они приходят. И дальше вот, он идет с этим букетом душ, с этим букетом этих ангелов, назовем это так. Он идет по жизни, и они всячески его стараются сопровождать гармонично, чтобы он вырос в хорошего мужчину, чтобы он состоялся как мужчина. Потому что они заинтересованы в том, чтобы их отец был классный. И они всячески стараются помочь, формируют какие-то события, подсказывают, но чаще всего же, особенно в таком возрасте, подростки не слышат вот этого всего, что говорит душа чаще всего. Чем-то другим занята голова. Но они стараются, они только, у них один инструмент – любовь. И вот они любовью, они любят своего будущего отца. Потому что это пока сама душа, а сама любовь. И они вот своей любовью сопровождают и помогают ему формироваться как мужчине. И вот он идет по жизни, идет, эти, эти сопровождают его, сопровождают, помогают ему формироваться, уберегают от каких-то ненужных шагов, там, э, спасают в каких-то ситуациях ну, по своим возможностям. Ресурсы их все-таки ограничены, э, у них только энергия любви, э, их инструмент. Но, тем не менее, ей они оперируют достаточно успешно. Так вот, смотрите, это вы, уважаемые, вот вы, сидящие сейчас и слушающие, это вы сопровождали своих отцов любовью, вы их наполняли любовью, вы их любили бесконечно. То, что так может любить только душа, а вы и были душой. И это сейчас у вас тоже есть. Обратите на это внимание. У вас сейчас тоже есть эта любовь к отцам, только потом голова многое забила, ну и, и так далее, это мы, к этому подойдем позже. В результате, вот он идет, взрослеет, в какой-то момент он созревает к тому, чтобы э, э, уже создать семью. И вот здесь, вот здесь уже, вот эти вот души вместе с отцом будущим выбирают, женщину выбирают маму тоже по энергии по резонансу подбирают но это в лучшем варианте по энергии по резонансу есть много нарушений когда там женщина силой берет мужчину или мужчина берет женщину силой но это другие варианты мы сейчас рассматриваем естественный процесс неестественных процессов довольно много и мы их чуть позже рассмотрим так вот он они таким образом находят маму по резонансу, опять же, их соединяют. Вот здесь вот та аллегория средневековых художников, что лук, стрела, сердце, любовь, они встретились, начинают общаться. Эти будущие дети их всячески окружают, наполняют любовью, создают им вот это состояние, любовь с первого взгляда. Это, как правило, приносят дети, будущие дети. это Они создают такое состояние, когда все, все пробуждается. Вот. И дальше уже процесс идет до физиологии. Уже до зачатия, потом и так далее, и так далее. Понимаете, дальше уже обыденный, известный процесс. Но начальный этап именно такой. Так вот, отец приводит детей в жизнь. Уясните это. И когда рядом с вами находятся ваши сыновья, которым... Одиннадцать, 12, 13 и далее лет. Прежде чем с ними разговаривать по-детски, то есть как с ребенком, подумайте, он уже мужчина. Рядом с ним находятся и ваши будущие внуки. Так как с ним надо разговаривать? Уважительно, как с мужчиной. Понимаете? И тогда, поверьте, у вас не будет трудного возраста с ним. Когда вы будете... С, мальчику, с мальчиком, которому 12-13 лет, он уже не мальчик, он мужчина. Когда вы будете разговаривать с ним, уважаемые мамы и отцы, будете разговаривать с ним уважительно, тогда у вас не будет с сыном проблем. Он будет и вас тоже уважать, и будет слушаться, и так далее. Называть полным именем, говорить, ты классный мужчина растешь. Ты... То есть, говоря, мужчина, мужчина, мужчина, вы его еще более наполняете этим качеством мужским, и он растет и развивается как мужчина. И его будущие дети, а ваши будущие внуки радуются этому процессу. И тогда все состоится гармонично. Я сегодня приводил уже вот, в прямом эфире с Милой такой факт. Алькадий Гайдар, который написал много детских книг, в том числе и Тимур и его команда, он в 15 лет командовал дивизией. Подумайте, уважаемые мамочки, готовы ли вы своих детей, своих сыновей вот так вот, в таком качестве увидеть, чтобы он командовал дивизией в 15 лет. А это нормальное, это естественное состояние мужчины. 15 лет, он уже мужчина. У меня трудовая книжка с 16 лет. А в 14 лет я начал строить дом. И в 17 его закончил. Один построил кирпичный дом. Один купил книгу, как построить сельский дом, и построил. Поэтому, уважаемые родители, задумайтесь о том, кто рядом с вами. И когда вы поймете, что ваши мальчики – это сыновья мужчины, и рядом с ними уже есть ваши будущие внуки, я думаю, вы станете относиться по-другому. Видите, вот такая вот тема, Понимание роли отца сразу открывает много вопросов, на которые находятся совершенно другие ответы и которые меняют нашу жизнь. Идем дальше. Так вот, отец привел душу, душа воплотилась в маму и начала там развиваться и так далее, и так далее. И вот рождается ребенок. Все это время, все это время пока. Душа находится в маме. Она обязательно, обязательно, это заложено природой. Она обязательно общается и с отцом. Энергетическое общение продолжается. Потому что отец своими энергиями, не зная того, не понимая того, он поддерживает будущего ребенка. В ранге еще души, то есть в теле матери, потом он, когда родился, независимо, где он находится. И он поддерживает его всю жизнь, ребенка поддерживает до смерти ребенка. Обратите внимание, пока ребенок его, которого он привел в жизнь, не уйдет из этой жизни. Он его поддерживает. И... Энергетически, независимо от того, хочет он того или нет, знает он это или нет, он его поддерживает и питает. И тогда ребенок, когда он имеет от отца энергии, он стоит как бы на двух ногах. На материнской и на цовской. На двух ногах. Независимо от того, кем является отец. То ли он президент, то ли он бомж он все равно выдает одни и те же качественные энергии, качественные энергии, потому что они идут от сути его, а не от той формы, в которой он находится. Это раз. Второе. Это вот, такое, вот такая поддержка, она еще и связана с тем, что отец даже не может закрыть это эту, эту э, вот, под, подачу энергии. Этот канал он не может закрыть. Его может закрыть только сам ребенок. Он говорит, а у меня нет отца. Представляете, это, такое тоже можно услышать. У меня нет отца. Я всегда задаю вопрос. А что, ты, ты что, от Святого Духа родился? Ну, я его не знаю, он там то тот. Но это не значит, что нет отца. Отец у тебя есть всегда. Он тебя привел. И где бы ты ни был, где он бы ни был, пусть он рядом ли, плохой там, пьющий и так далее, или где-то далеко, или где-то, или на том свете, он тебя поддерживает энергетически, питает. Благодари его за то, что он привел тебя, и благодари за то, что он питает тебя всю жизнь. Только ты сам можешь закрыть этот канал передачи энергии и стать уже хромым или даже вообще без ноги, если ты не поддерживаешь отношение к отцу, хорошее, доброе, уважительное, с благодарностью, тогда выстраивается вот этот канал, тогда этот канал идет. Тогда ты идешь по земле с двумя одинаковыми по длине ногами, и тогда у тебя в жизни все очень гармонично. Вот этот процесс нужно понимать. Вот смотрите, сколько сразу снимается проблем, потому что в этом случае дети по-другому относятся, по-другому относятся, и к своим детям, ой, к своим родителям и к своему отцу, в частности, сейчас мы говорим. О матери это отдельная тема. Так вот, вот эта тема пусть у вас уложится. Это действительно реальность. Смотрите, буквально в этом году я проводил на Рождество тренинг поток жизни на Кавказе, Пятигорске. А я там жил в Пятигорске 10 лет, в начале, точнее с 90-го по 2000 год, вот я жил там. И мы там проводим тренинги, у нас обязательной программой является экскурсия, ну в том числе по городу. Мы ездили на Эльбрус и в том числе по городу, по Пятигорску. На Эльбрус дочь с удовольствием поехал, мы ее вообще слышим, что она хочет, не хочет. Не то, что собирайся, поехали. Нет, дочь, мы едем на экскурсию. Поедешь? Нет, не поеду. Почему? Посмотрим город, ты же не была здесь ни разу. Я город знаю. А откуда ты знаешь? Я здесь жила 10 лет. Как ты жила 10 лет? Ну, а я на, на небе была в это время. Но я жила здесь 10 лет. Понимаете, да? То есть она сопровождала меня, меня, своего будущего отца, в ранге души, и она со мной этот город изучала, она его знала, этот город, потому что я в этом городе жил и работал. То есть, и таких примеров много, если вы вспомните, если у вас есть такая способность общения со своей душой, вы можете это услышать, почувствовать и тоже получить подобную такую информацию. Смотрю на время достаточно. Да, так вот, друзья мои. То есть этот факт э, неоспоримый. Э, Остаются только, э, только тормоза в голове, которые могут помешать его принять. Но чем быстрее вы примете этот факт, тем быстрее вы развернете ситуацию к лучшему. В вашем отношении с мужем, в вашем отношении с детьми и отношении детьми, детей со своим отцом. Потому что эти дети... И отец связаны издалека связаны еще из ранга души И если дети ваши будут знать о том что кто отец для них что он их привел в эту жизнь и потом уже передал вам а вы уже делали все остальное то они будут относиться к вам уважительно к обоим и таким образом обеспечить свою гармоничную счастливую жизнь. То, что ребенок, если относится хорошо только к одному родителю, он, я это называю его инвалидом. Он идет по ноге хромой или без ноги. Это явно инвалидность никому пользы не принесла. Это медленное движение и, как говорится, далеко не уйдешь. Так вот, это нужно объяснить своим детям, но для этого сначала надо понять и принять самим. Друзья мои, природа, мир гармоничен. И не может в природе быть такая дисгармония, когда женщина вот так вот себя нагружает, с ней происходят такие непростые процессы, а мужчина вроде бы к этому не причастен. Ничего подобного. Он причастен. Просто наша безграмотность, Наше непонимание простых элементарных вещей приводит вот к такому. Отсюда много чего выходит. Это действительно отношение к детей, к своим родителям, к отцу в частности. Мы сейчас об отце говорим. Матери это отдельная тема. И в нашей академии мы этому всему учим. Потому что это азбука. Мы даем азбуку, которая позволяет человеку выстроить гармоничные отношения гармоничные отношения по жизни и стать счастливым гармоничность с отцом с матерью со всем родом с женой и так далее с детьми то есть это обязательное условие вот эта информация еще открывает еще один пласт очень важно женщинам понимать что нельзя в адрес мужа отца детей говорить плохие слова думать плохо о нем, делать что-то в адрес его плохое. Понимаете? Вы бьете как раз не по нему, а по детям. Потому что он дух и он приведший этих детей. И то все то плохое, что вы в адрес отца говорите, это обязательно вернется к детям. Вернется проблемами к ним. К ним. Соответственно, нисколько не умоляю, важности женщины, ни в коем случае в адрес матери, матери тоже нельзя говорить. Потому что она мать, земля от нее, корни и так далее, то же самое. То есть это взаимный, рождает взаимный, уважительный процесс. Потому что ребенок вырастает как раз на этих уважительных энергиях отца и матери. И он в соединении. И тогда он гармоничен. Тогда у него судьба совсем другая. И вот этот момент... Но с приходом детей много всяких тонкостей, которые надо отдельно обсуждать. Но вот завтра день защиты детей, завтра у меня будет большой эфир с Викторией. И там мы поговорим как раз, от чего надо спасать детей и от кого надо спасать детей. С Викторией Бонни. Так вот, э, э, ну, я этой темы не буду касаться, это завтра, а сегодня продолжу тему отца. Итак, резюмирую, уважаемые друзья. Э, такая э, концепция, это уже концепция, которая подкреплена жизнью, проверена. Мало того, она дает результаты. Когда так начинают относиться к отцу, совершенно другая выступает композиция в жизни в самой семье, между родителями и детьми и так далее. То есть и внуки, то здесь завязывается вся цепь э, интересных событий. Посмотрите на все, исходя вот из этой э, моей концепции, и вы найдете соответствующее решение в своей жизни. Кстати, э, еще одним способом, решить эту задачу вот, в отношении с отцом, с отцами и сгармонизировать все, убрать напряжение, потому что отец вообще это ключ, это золотой ключ к счастью э, женщины, то есть его дочери, к счастью дочери. Золотой ключ. И если она поймет вот этот вот э, момент, вот такого отношения к, отца, к отцу, то это, конечно, сразу меняет всю композицию. Если, если дочь... Плохо относится к отцу, не уважает его, не ценит. А за что его ценят и так далее? Ну, это отдельная тема. Здесь на все есть э, объяснение. Нужно быть грамотным в этом вопросе. Мы всему этому учим. Потому что здесь безграмотность – самая большая беда людей. Так вот. Когда дочь так относится неуважительно, с обидами прочее к отцу, она закрывает себе путь к настоящим мужчинам. Ей будут попадаться мужчины, которые ее будут обижать, наказывать и так далее, и так далее. Пока она не поймет ценность отца, не изменит этого отношения к нему, ее будет, будут другие мужчины учить. Они будут не любить ее, ну, они будут любить внешне, но внутренне, они, не осознавая того, да, того они будут создавать ей проблемы, пока она не научится любить своего отца по-настоящему. Вот эти все моменты надо учесть, уважаемые друзья. Так вот, еще один у меня инструмент есть, который позволяет, ну, вот кроме того академического курса, который, о котором я сказал, 10 месяцев этот курс. Еще один инструмент это курс ⁇ Генетическое здоровье ⁇ который мы создали, иммунокурс ⁇ Генетическое здоровье ⁇ Почему я о нем говорю? Это вроде бы здоровье, а здесь тема ⁇ отца ⁇ Дело в том, что огромное количество проблем рождается именно в роду. Приходит по роду и создает проблемы в отношениях с отцами, с матерью, с матерью и так далее. И вот этот иммунокурс... Он позволяет убрать эти давние проблемы, убрать давние проблемы, причем коренным образом. Приведу простой пример, конкретный пример. Женщина с мужем приехали вот на этот иммунокурс. Она проходила, а он не проходил. Это был очный, я, это в начале еще прошлого года, я создавал этот курс, я провел очную такую небольшую, собрал группу назовем так, так фокус-группу, и на ней обкатывал вот эту новую методику, которая сейчас у меня есть в онлайне. И, кстати, завтра будет новый и поток, уже третий поток в этот курс. Так вот, она прошла курс, а он не проходит. Он там на море, пиво и так далее. То есть он не принимал этого ничего. Но у него была большая проблема. Большая, огромная проблема. У него... С матерью не было отношений, начиная с 20 лет. Он как 20 лет обиделся на нее, выехал из дома, и все. И он с ней не общался, ни звонков, ни писем, ни встреч. 40 лет, ему 60 лет. 40 лет он не общался с матерью. И что не говорила ему жена, уже дети, уже внуки есть. А он ни в какой. Нет, у меня ее нет. Все. Он закрыл эту тему. Так вот, жена прошла этот курс, ему на курс, она отработала. А там до седьмого колена родовые проблемы отрабатываются. До седьмого колена. То есть, уходит вообще все, вычищается. И э, этот иммунокурс позволил э, совершиться чуду. То есть, через месяц он позрел. То есть, в этот процесс прошел. Очищение вот это иммунной системы э, Тимуса. Э, произошло снятие всех проблем, родовых проблем. Снялась и у него. И вдруг он ни с того ни сего утром как-то встает и говорит... Все, едем, собирайтесь. <смех> едем к бабушке. Собирают детей, жену, внуков и едут к бабушке. То есть, понимаете, когда <смех> решены вот на большую глубину родовые проблемы, то многие вопросы между отцом и матерью, между э, детьми и родителями снимаются очень быстро, снимаются легко. И мы в этом убедились. И вот на этом, ему на курсе мы... Получили огромное количество подтверждений всему этому. Поэтому, если у вас есть проблемы с родом, пожалуйста, пройдите этот курс. Он очень простой, очень легкий. Он длится 21 день, но там много воздуха. Там один раз вы минут 30-40 позанимались, потом пару дней отдых и так далее. Потому что идет процесс восстановления иммунной системы. Иммунная система становится здоровой, зрелой. Это я уж не говорю о физическом здоровье, это отдельная тема. Там просто получается супер э, иммунная система высокого качества, независимо от возраста. А дальше решаются еще более глубокие вопросы. Вопросы отношений в роду, вопросы отношений с родителями, с детьми, в нескольких поколениях. Поэтому... Друзья мои, я завершаю с вами наше общение. У меня, к сожалению, нет возможности видеть ваши замечания, предложения, вопросы. Там моя команда, наверное, пытается вам что-то ответить, если вдруг что-то возникает. У меня нет возможности сейчас видеть здесь такие условия у меня съемки. Вот. Но ну, я э, готов ответить на ваши вопросы. Пишите к нам э, в академию, заходите на мой сайт anekrasov.ru и э, в, э, приходите учиться в академию. Кстати, у нас сейчас большой, большая скидка, 50% на вот этот вот супер курс э, Гармоничное развитие личности ⁇ 10 онлайн, который с сопровождением с преподавателем. И э, на иммунокурс тоже скидка. Это последняя, раз мы делаем со скидкой. Вот у нас третий поток, он последний. Э, потом мы будем уже по большей цене. Это совершенно дешевый, но он в любом случае дешевый этот курс. Очень дешевый, доступный всем. И это вам позволит э, решить многие вопросы. Гарантированно. Мы отвечаем за наше качество. Мы, кто прошел... Вот обучение в нашей академии, тот вам скажет, что мы отвечаем вам за качество. Кроме того, кстати, чуть не забыл, завтра у нас тоже стартует еще один марафон. Марафон на три месяца. Это я, я написал книгу. Написал книгу, которая называется «90 шагов к здоровью». Ну, согласитесь, 90 лет, ой, 90, уже не 90, еще 90, 70 лет, 90 шагов я решил свое здоровье еще более усилить, собрать в комплекс все упражнения, которые наиболее эффективны и простые. Я очень люблю простые, которые не занимают много времени, и в то же время максимально эффективны. Собрать вот в единый процесс и пройти себя, протестировать, прогнать вот 90 дней. Почему 90 дней? Потому что в этом случае происходит многократная регенерация организма, и он уже к старому не возвращается. Ну вот 90 дней решил. Понравилась мне эта цифра. Три месяца все-таки э, достойно. И вот я с завтрашнего дня включаюсь в этот процесс. С 1 июня по 1 сентября, э, как раз, а у меня 9 сентября день рождения. То есть все, я прохожу вот этот курс вместе с вами. И каждый день я вам выдаю аудиосообщение о том, что нужно делать. Утром, вечером, днем, то-то-то-то-то. Все очень просто. Очень мало. Например, утренний весь эмоцион занимает 12 минут. Но зато вы встаете и выходите в жизнь в совершенно в другом состоянии. Дневной там какие-то, если возникает ситуация, то тоже даю упражнение. Вечером определенный процесс и так далее. И так каждый день, и так каждый день. Каждый день что-то новое добавляю, какие-то новые формы, новые методы, новые практики. И вот так 90 дней, и через 90 дней у вас другое тело, другое обязательно сознание, другое состояние. И мы с вами здоровы. И я вас приглашаю на свой юбилей в Дом Писателей в Москве 9 сентября. Ну вот, друзья, я завершаю наше с вами общение. Благодарю за то, что вы приняли участие во всем этом процессе. Я думаю, что вы нашли пользу во всем, что я вам сказал. Ну, а если еще не до конца выяснили, приходите к нам, мы все вам разъясним. Благодарю. До свидания.